Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели моего канала! С вами астролог Марина Скади и сегодня хочу рассказать вам о периоде ретроградного Меркурия с 21 апреля по 15 мая 2023 года в знаке Тельца. В этот раз совпадает с весенним коридором затмений, что создает особый энергетический фон и подчеркивает судьбоносность этого периода. Это время нестабильности практически во всех сферах, связанных с поиском, обработкой и передачей информации транспортной системы и любыми перемещениями, расчетами и документами. В то же время возрастает интуитивность, интерес ко всему загадочному, таинственному. Люди начинают искать и находят такие подходы к делу, которые раньше показались бы немыслимыми, и в результате им удается сдвинуть с места забуксовавший проект, вдохнуть новую жизнь в деятельность, которая совсем была сошла на нет». В период ретроградного Меркурия приходят в большом количестве самые неординарные идеи. Их желательно записывать, чтобы не забыть. Но реализацию откладывать лучше до восстановления директного движения планеты. Какие именно изменения произойдут у конкретного человека и как к ним подготовиться или не упустить свой шанс, зависит от личного гороскопа. Кто хочет получить консультацию, пишите Контакты на главной странице и под видео. Разворот Меркурия в ретроградное движение происходит 20 апреля, в день солнечного затмения, что увеличивает значимость этих двух астрологических событий, которые усиливают друг друга. Стационарная планета с поворотом в ретрофазу проявляется с искажениями. Это день сложностей, простоев и отмен, но через несколько дней многие люди адаптируются к этим планетарным влияниям. В дни ретро-Меркурия Вселенная как будто бы дает нам возможность глубже понять суть волнующих вопросов, в результате чего происходит озарение, появляются совершенно неординарные решения и подходы. Но также традиционная ретро-меркурий, а тем более в тельце, принесет замедление всех процессов, ошибки в делах, полобки техники, срывы планов и другие неприятности. Для того, чтобы свести к минимуму возникновение трудностей на различных уровнях, придется подстраиваться и маневрировать с предельной осторожностью. Сытый, спокойный материальный телец поможет пройти этот период затмений и Ретромеркурия с минимальными потрясениями, если никуда не торопиться и проявлять гибкость в решении любых вопросов. Вероятнее всего, большинство ранее запланированных дел придется перенести на более подходящее время. Однако прошлые темы незавершенные проекты снова становятся актуальными. Телец – материальный знак зодиака, связан с понятием красоты и комфорта, которые у каждого свое, в зависимости от особенностей личного гороскопа. Учитывая, что весенний коридор затмений происходит на фоне петли Меркурия, то можно ожидать искажений и перекосов в сферах, связанных с деньгами, имуществом, профессиональной сферой. Приод ретроградного Меркурия в Тельце может усилить желание продемонстрировать свой статус и высокие доходы, даже если такого и близко нет. Многие люди будут пытаться выдавать себя не за того, кем являются на самом деле. Управитель Меркурия в Тельце Венера. Планета перемещается по близнецам, что значительно увеличивает возможность контактов и поездок, новых знакомств, встреч с давними знакомыми и партнерами. Однако все ли они полезны? Также это время суеты, бесполезных разговоров и сплетен ненужных покупок. Есть такое понятие, как петли планет. Так вот, с 7 апреля по 31 мая петля Меркурия. То есть, ее начало приходится на 7 апреля. И в этот день планета находилась в 6 градусе Тельца, в котором и закончится период ее ретроградности 15 мая. 21 апреля Меркурий будет в 16 градусе Тельца, в котором планета окажется 31 мая, после завершения ретроградного движения. Соответственно, это день выхода Меркурия из петли. Соединение Солнца и ретроградного Меркурия произойдет 2 мая. Это начало нового цикла планеты, который всегда длится около 4 месяцев. И в целом май станет месяцем выхода из предыдущего цикла забот и проблем. Но также в это время возникнут новые интересы, появятся другие приоритеты, которые повлекут за собой хлопоты и заботы. Все это будет важным до следующей перезагрузки Меркурия. А потом снова новый цикл. Это можно представить по аналогии со сменой сезонов в природе. В период ретроградного движения Меркурия появляется склонность браться сразу за несколько дел и бросать их, не доводя до конца. Прибавляется повседневных забот, хлопот, люди суетятся, нервничают, не понимают элементарных вещей. Однако, если в момент... Рождение Меркурий был в фазе ретроградности. Это можно узнать у астролога. То таким людям в основном сопутствует удача и везение в периоды транзитного ретроградного Меркурия. Бывает три раза в год по три недели. Поскольку этой весной коридор затмений и ретро-меркурий совпали по времени, то никому расслабляться не стоит. Нужно работать над силой воли, самоорганизацией и контролем мыслей. С 21 апреля до 16 мая период ретроградного Меркурия в Тельце замедлит все процессы, связанные с деньгами, имуществом, документами. Не самое подходящее время для заключения выгодных сделок. Поэтому либо постарайтесь... Самые важные дела сделать в первой половине апреля или перенесите на май, после завершения коридора затмений. Поскольку Меркурий шел на сближение с Ураном, но точного аспекта так и не произошло, то могут быть отменены, на первый взгляд, перспективные проекты. Сближение Меркурия с Ураном может дать остановку в делах, вынужденные изменения планов, задержки и сбои при проведении онлайн-расчетов. Уран в Тельце связан с оцифровкой денег, криптовалютой, поэтому не рискуйте в третьей декаде апреля. Очень внимательно проверяйте номера карт, именно тех, кому перечисляете деньги. Не стоит расстраиваться, если в предыдущие месяцы все развивалось по плану и должно было получиться по всем расчетам, но по каким-либо причинам в этот транзит Ретромеркурия все-таки не состоялось. Еще будет возможность вернуться к этому в начале июня 2023 года. Гармоничный аспект ретро-Меркурия и Марса 24 апреля может напомнить о делах, которые были важны в начале апреля. Возможно, придется к ним вернуться и что-то доделать, исправить ошибки или пересмотреть план выполнения работ. В третьей декаде апреля, первой половине мая, каждый проходит проверку на адекватность. Условия и обстоятельства абсолютно разные, но к концу мая станут очевидны свои сильные и слабые стороны. Осознанные думающие личности проведут переоценку ценностей, поймут истинные причины проблем, смогут изменить мышление и сделать свою жизнь лучше. Люди, которые привыкли обвинять в собственных жизненных сложностях всех, но только не себя, рискуют еще больше погрязнуть в болоте пороков, долгов и неустроенности. Меркурий бывает ретрограден чаще, чем любая другая планета. Характеризует мышление и коммуникации, способность договариваться и устанавливать связи. Начало очередного меркурианского цикла весной 23 года, это 2 мая, Открывает новые возможности, если навести порядок в собственной голове, упорядочить свои мысли, отбросить информационный мусор. Это подходящее время для того, чтобы отказаться от мешающих убеждений». Старых представлений, методов и моделей поведения. Непростой период, так как активизируются сложные партнерские отношения, а также давние деловые контакты или связи с ближними родственниками, которые в прошлом закончились на не очень хорошей ноте. Это время кармических ситуаций, распутывание конфликтов. Поэтому избегать общения с другими людьми – в основном на неудобные темы, конечно, не стоит. Каждый человек, появляющийся в нашей жизни, учитель. Ретроградный Меркурий в Тельце в апреле мае 2023 -го года потребует пересмотра товарно-денежных отношений с другими людьми и взаимодействия с внешним миром. В это время каждый из нас получает жизненные уроки, бесценный опыт в сфере коммуникации с другими людьми, в том числе отношений, основой которых является материальный интерес. Отличная возможность научиться тому, как снизить риск формирования нездоровых связей или как правильно закончить отношения, если они перестали приносить радость. Период ретроградного Меркурия благоприятен для покупки или продажи техники, оборудования и других вещей, бывших в употреблении. Однако любые затраты должны быть продуманы и обоснованы, так как часто в это время деньги тратятся на совершенно бесполезные предметы и услуги. Хорошее время для переоформления документов, пересмотра договоров, внесения изменений в работающие проекты, а также возобновления взаимоотношений с бывшими коллегами и партнерами. Период идеально подходит для повторения пройденного материала или неспешного обучения новому. Информация в это время хорошо запоминается, а подсознание дает ценные подсказки в виде образов и ощущений, которые можно будет применить на практике после 15 мая. Совпадение периодов ретроградного Меркурия и весеннего сезона затмений говорит о большой значимости весенних событий на всех уровнях. Вот завязывать личные деловые отношения в это время проблема. Возможно, неприятные сюрпризы от близкого человека или плохие новости от родственников. Например, вы вместе приняли общее решение, но он или вы резко меняете планы, а переубедить и удержать друг друга невозможно никакими силами. Но все, что будет происходить в дни ретроградного Меркурия с 21 апреля по 15 мая, а в более широком диапазоне с 7 апреля по 31 мая, окажет важную роль в формировании новых жизненных приоритетов в условиях стремительно меняющейся действительности. После 15 мая жизнь войдет в привычное русло, люди вернутся к делам бизнесу, к прежней работе с уже новыми эффективными методами. Следует помнить о том, что в дни ретроградного Меркурия возникают всевозможные поломки техники и оборудования, случаются аварии, травмы из-за невнимательности. Учитывая транзит по земному знаку зодиака Тельцу, важно предпринять меры по охране имущества, ценных вещей, денег. Держите пароли от электронных кабинетов, документы и банковские карты в строгой секретности, поскольку мошенники активизируются в период ретроградного Меркурия. Если вы уже готовы бронировать жилье и билеты на лето, планируете туристическую поездку, лучше все же делать это после 15 мая. Вероятнее всего, привлекательные цены и скидки, которые сейчас попадаются на глаза, в итоге приведут к потерям и разочарованиям, если вы на них купитесь. Не торопитесь, время еще будет. Пока что можно сравнивать варианты, анализировать и сопоставлять детали. Не стоит в ближайшее время менять стиль в одежде, цвет волос или прическу. Воздержитесь от любых экспериментов, особенно связанных с внешностью. Не самое подходящее время даже для мелкого ремонта. Потом все придется переделать. Дни с 21 апреля по 15 мая будут напряженными для львов, скорпионов и водолеев, особенно родившихся в первой и второй декадах зодиакального месяца. Ретроградный Меркурий в Тельце может принести путаницу, финансовые вопросы, отношения, основой которых является денежный интерес. Это время суеты, и бытовых неприятностей, утомляющих забот и хлопот. Многие люди в третьей декаде апреля, первой половине мая, могут проживать повторяющиеся жизненные сценарии. Если такое происходит, значит пора решать этот вопрос. Значит, пришло время обнулиться и освободиться от уже знакомых неприятностей. Это сделать сложно, поскольку телец – фиксированный знак зодиака, но лучше все же не затягивать, иначе ситуация и обстоятельства уплотнятся настолько, что вряд ли потом из них удастся выбраться. Примерно 20-25 людей имеют в натальной карте «Ретроградный Меркурий». Поэтому для них такие транзиты являются благоприятными. Родившиеся при ретроградном Меркурии чаще всего интроверты. Их разум как бы направлен внутрь себя. Им трудно общаться с окружающими, поскольку присутствует ощущение, что их никто не понимает. В периоды ретроградного Меркурия такие люди попадают в естественные и комфортные для них условия. Планета помогает максимально раскрыться, встретить человека с похожим типом мышления, выйти из замкнутого круга проблем, найти решение и казалось бы, безвыходных ситуаций. 15 мая Меркурий стационарный, готовится перейти в директное движение. Энергии планеты в этот день сконцентрированы, что делает людей упрямыми, более осторожными, расчетливыми. Но лучше на этот день не планировать важных дел, встреч и поездок. Время подходит для интеллектуальной работы, распределения финансов, построения планов по наиболее актуальной сфере. Транзит ретроградного Меркурия расшевелит память и поможет посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Как можно больше времени следует посвятить себе и своим мыслям, покою и тишине. Все, что хотела, сказала. Благодарю всех за внимание. Все в мире имеет баланс, поэтому давайте его установим. Я вам информацию полезную, а вы мне лайки и комментарии под видео. Буду признательна за репосты. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. По вопросам обучения и консультациям, добро пожаловать. Пишите, договоримся. Контакты на главной странице и под видео.